с компанией 7 групп сотрудничаю около двух месяцев в конце февраля приобрел подписку 7 стокс на 4 месяца но была акция к 23 февраля плюс 23 процента и получилось 5 месяцев подписки 7 стокс в начале марта э, была также акция по подключению одной из подписок 7 news либо 7 Stocks и второй получаешь 50 процентов я взял продлил стоксы до 10 месяцев, и получилось у меня в сумме 10, ну, 10 месяцев, и мне подключили CM News на 5 месяцев. На данный момент, спустя 2 месяца, при начальном депозите 4000 долларов, у меня прибыль составляет 40%. Я доволен по поводу по решению своему по сотрудничеству с компанией. Всем, всем советую. Отдельная благодарность и спасибо хотел бы сказать Михаилу, который не дает э, мне где-то упустить сказать, возможность заработать это если где-то я не услышал сигнал он обязательно позвонит наберет скажет роман закройте сделку либо открывайте сделку там пришло сообщение я кстати послушал его совета и на данный момент купил часы чтобы отслеживать все сигналы которые будут приходить Спасибо ему большое за это. И, кстати, был момент интересный. Я люблю иногда покататься на велосипеде и едем мы посреди поля, и приходит сигнал. Я останавливаюсь по телефону, выставляю сделку, вхожу в сделку и как даже улыбка на лице от того, что ты вроде бы катаешься, занимаешься своими делами и посреди поля даже и одновременно. Ты находишься как-то в рынке и зарабатываешь на этом спасибо большое компании за возможность заработать отдельное повторюсь спасибо сольцу и сотрудничать с компанией зарабатывать здравствуйте меня зовут валерий я работаю с банковскими сигналами более двух месяцев Сигналы, конечно, приходит не так часто, как хотелось бы. Но, как говорится, редко, но метко. Сопровождает меня Михаил. Мы частенько созваниваемся, переписываемся. В общем, мне нравится так зарабатывать. Я и дальше собираюсь сотрудничать с групп